Здравствуйте! Меня зовут Вячеслав Анацков, а вы на канале Коллегия адвокатов. Здесь мы рассказываем об изменениях в законодательстве и судебной практике, а также о своем мнении относительно событий правовой тематики. Не могу не связать предстоящее всенародное голосование и шквал подарков населению от государственных органов. Не прошло и нескольких часов после окончания очередного обращения президента, как сайт госуслуг разослал родителям уведомление о дополнительной выплате на детей в размере 10 тысяч рублей. И даже с заявлением обращаться не нужно, выплатят по предыдущему обращению. Оказывается, так тоже можно. На радость населению президент анонсировал дифференцированное налогообложение с 2021 года. Теперь при достижении дохода в 5 миллионов рублей подоходный сбор составит не 13, а 15 процентов, это ж на целых 2 процента больше. Заживем скоро. Если посчитать это целых 100 тысяч сборов с каждых последующих 5 миллионов. Не знаю, восторжествует ли в таком случае социальная справедливость, но в странах загнивающего капитализма и либерастии ставки немного другие. Прогрессивная шкала применяется в большинстве развитых стран. В США разброс ставок составляет 10-40%, в Германии 14-45%, в Китае от 3 до 35%, во Франции от 5 до 40%. Немного другие цифры, не правда ли? Депутаты Государственной Думы тоже не отстают. Выдают на гора законопроект за законопроектом о поддержке населения. Вот вам кредитные каникулы, а вот отсрочка от оплаты кредита. Выбирай на любой вкус. За заботой о населении не стали даже изменения в закон о полиции рассматривать по графику. Еще 4 июня должны были во втором чтении рассмотреть. Видимо результатов голосования будут ждать. Ссылка на обзор изменений в закон о полиции под видео ну или по подсказке. Но вернемся к кредитам. 23 июня на сайте Государственной думы опубликована новость под следующим заголовком. Пенсионеры смогут получить отсрочку платежей по кредитам. Также нам предлагается рассрочить взыскание задолженности по налогам, сборам, страховым взносам и кредитам для бизнеса. Ссылка на статью опять же под видео или по подсказке. В статье указано, что депутаты Государственной Думы приняли во втором чтении законопроект об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров, а также для малого и среднего бизнеса включенного в реестр отраслей экономики, наиболее пострадавших от последствий распространения коронавирусной инфекции. Авторы статьи ссылаются на слова одного из депутатов Государственной Думы Александра Хинштейна. Вслед за арендными, налоговыми и кредитными каникулами мы предлагаем вести так называемые исполнительные каникулы для предприятий малого и среднего бизнеса, наиболее пострадавших в период эпидемии, а также для пенсионеров, чей доход составляет не более двух прожиточных минимумов. К сожалению, текст статьи соответствует заголовку, но по каким-то причинам не соответствует законопроекту. Можно предположить два варианта такой ситуации. Либо автор и редактор сайта одного из высших государственных органов не совсем понимают предмет своих обзоров, либо намеренно вводят читателей в заблуждение. Как говорится, выбирай на любой вкус. Не стану детально разбирать очередной опус официальных обзорщиков, обращусь сразу к тексту законопроекта. Какие нормы на самом деле планируются? 23 июня Государственная дума приняла во втором чтении законопроект об особенностях исполнения судебных актов в период распространения новой коронавирусной инфекции. Действие закона будет распространяться на три категории граждан, от которой будет зависеть объем прав. Первое – это пенсионеры с пенсией не более двух мрот, второе – индивидуальные предприниматели субъектов малого и среднего предпринимательства и третье – все граждане без исключений. Обращаю внимание, что вопреки сведениям статьи на сайте Государственной Думы, в случае принятия закона у должников пенсионеров и должников индивидуальных предпринимателей при выполнении ряда условий возникнет право не на отсрочку, а на рассрочку. Оплатить а взыскиваемую сумму можно будет не одномоментно, а равными платежами в течение определенного законом периода. Причем рассрочка будет предоставляться не по всем долговым обязательствам, а лишь в целях погашения исполнительных производств, возбужденных на основании решений судов. Причем для возникновения такого права у должника исполнительные документы должны быть предъявлены в службу судебных приставов в срок до 1 октября 2020 года. Другими словами, если у вас есть задолженность по кредиту, но отсутствует решение суда и, соответственно, исполнительное производство на вас этот закон не распространяется. В таком случае можете воспользоваться кредитными каникулами. Видео о плюсах и минусах такой возможности по ссылке в описании или по подсказке. В документе предусматривается, что пенсионеры, получающие пенсии по старости, по инвалидности или пенсии по случаю потери кормильца в размере менее двух минимальных размеров оплаты труда то есть не более 24 260 рублей, и не имеющие иных источников дохода или иного имущества, за исключением единственного пригодного для постоянного проживания жилого помещения, смогут получить рассрочку в рамках исполнительного производства взыскания задолженности по кредитному договору в пределах 1 миллиона рублей. Такая рассрочка может быть предоставлена однократно и сроком не более чем на 24 месяца и не позже 1 июля 2022 года. Для реализации права на рассрочку гражданину необходимо будет обратиться с соответствующим заявлением и графиком погашения задолженности в службу судебных приставов по месту исполнительного производства. Обращаться в суд за рассрочкой или отсрочкой исполнения решения суда будет не нужно. Рассрочка будет предоставляться на условиях погашения задолженности в виде ежемесячных платежей в равных долях. Меры принудительного исполнения в период рассрочки не применяются. При нарушении должником графика погашения задолженности, исполнительное производство возобновится в общем порядке. Итак, в соответствии с законопроектом, пенсионер будет иметь право на рассрочку задолженности по кредиту в рамках исполнительного производства на срок до 24 месяцев или до 1 июля 2021 года при наличии следующих условий. Задолженность по кредиту не превышает 1 миллиона рублей. Пенсия не превышает двух мрот на данный момент. Это не более 24 230 рублей. Взыскатель предъявил исполнительный лист в службу судебных приставов не позже 1 октября 2020 года. Законопроектом предусмотрена рассрочка для индивидуальных предпринимателей. В соответствии с законопроектом указанные лица будут иметь право на рассрочку задолженности в рамках опять же исполнительного производства на срок до 12 месяцев или до 1 июля 2021 года при наличии следующих условий индивидуальный предприниматель субъект малого или среднего предпринимательства осуществляет деятельность в отраслях российской экономики в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции исполнительное производство не связано с требованиями по возмещению вреда причиненного здоровью по возмещению вреда в связи со смертью кормильца о компенсации морального вреда по выплате выходных пособий по оплате труда работающих или работавших по трудовому договору по выплате вознаграждения авторам результатов интеллектуальной деятельности без обращения в суд другой орган или к должностному лицу выдавшим исполнительный лист задолженность не превышает 15 миллионов рублей взыскатель предъявил исполнительный лист не позже 1 октября 2020 года. порядок реализации права на рассрочку и порядок погашения долга по исполнительному производству аналогичен случаю с пенсионерами кроме того законопроектом предусмотрено что в отношении должников всех граждан с момента вступления закона в силу и до 31 декабря 2020 года судебный пристав исполнитель не имеет права своим решением осматривать движимое имущество должника накладывать арест на это имущество изымать и передавать его другим лицам необходимо обратить внимание что данное требование не распространяется на транспортные средства как то автомобили мотоциклы мопеды и подобного это имущество может быть изъято судебным приставом исполнителем также необходимо иметь в виду, что Указанные нормы не распространяются на действия пристава по исполнению постановления суда наложения ареста на имущество должника. Рассмотрение законопроекта в третьем чтении запланировано Государственной Думой на 7 июля 2020 года. В целом, законопроект нельзя назвать формальным. Для кого-то заложенные в нем нормы будут иметь смысл. Остается надеяться, что всенародное голосование завершится успешно и законодатели не забудут о своих планах. С вами был адвокат Вячеслав Маноцков. Пишите комментарии, ставьте лайки или дизлайки. Делитесь в соцсетях. Все как обычно. Если у вас есть вопросы или нужна помощь, обращайтесь. Звоните, переходите по ссылкам, задавайте вопросы в чате. Берегите себя и своих близких. Критически относитесь к новостям даже на официальных сайтах. Или подписывайтесь на канал «Коллеги адвокатов». И мы ответим на ваши вопросы.